Внимание, спойлеры! В этом видео расскажу про одного из основателей токийской свастики, о Кадзуторе Хенемее. Как я и говорил, Кадзутора один из основателей Сосунов, благодаря ему появились причины создать банду. Кадзутор жил на районе черных драконов девятого поколения, где ему было не сладко, поэтому Баджи подал идею создать банду и сокрушить их. Сосуны благополучно уничтожили черных драконов. Баджи рассказал, что ты подрался в одиночку с черными драконами. Что? Кадзутор подрался с драконами? Точно, Кадзутор же проживает на территории черных драконов. Кадзутора был очень предан Сосунам и Майки, стремился сделать Майки счастливым любой ценой, даже прибегая к нездоровым и совершенно преступным методам, таким как воровство. Кадзутора хотел подарить любимый байк для Майки, ведь старый байк был сломан. Кадзутора и Баджи поехали в магазин байков, и Кадзутора предложил Баджи украсть байк, что привело очень плохим последствиям для других и сильно повлияло на психику Кадзуторы. Это будет твой лучший день рождения. Майки, ты хоть знаешь, в чей магазин залез? Гадёныш. Стой, Кадзутора! Нет! Что ты наделал, Кадзутора? А что мне оставалось? Он тебя увидел! Это брат Майки! Брат Майки? Байк, который мы хотели украсть. Он принадлежал брату Майки. Почему так случилось? Нет, Майки... Он случайно убивает старшего брата Майки, Шиниширо. После убийства Шиниширо, он не мог принять вину. И он иррационально переложил вину за смерть Шиниширо на Майки. Мол, это у тебя день рождения. Ради тебя я хотел украсть байк. Я плохо помню детство. У меня лишь поднятый кулак, испуганное лицо мать. Я страдал по твоей вещи. Из-за тебя меня заперли в интернете. Разумеется, ты мне враг! После этого он попал в исправительную школу и долгое время провел в одиночестве. Там же он стал психически неуравновешенным и дальше винил во всем Майки. В исправительной школе он познакомился с теми двумя. Простите, я их именно не запомнил. Но в общем-то они помогли Казуторе против Майки. Ой, на одного, ему хоть бахны. Кисаки воспользовался Казуторой, чтобы он убил Баджи, зная, что Казутора психованный тип. Все-таки Баджи нас предал. Значит, ты тоже меня бросила, Баджи! Казутора осознает, что натворил, и берет ответственность за смерть Баджи. После пребывания в тюрьме, он получил необходимую помощь и вернулся к жизни. Он стал спокойным, его эмоциональные напряжения время от времени проявляются, но контролирует себя. Он может нормально разговаривать с другими, а также эмоционально реагировать на события. Он также сожалеет о своих прошлых действиях и в глубине души невероятно предан Тосве, так и Майке, настолько, что в альтернативной временной линии он был обезумевшим, когда Тосва была развращена деньгами черных драконов и яростно боролся, чтобы уничтожить их. Казутора мужчина среднего роста и худощавого телосложения. Его волосы подстрижены в беспорядочную волчью стрижку, желтыми, прожилками по всей длине, в общем банан. Его кожа покрыта татуировкой тигра, которая просирается от шеи до плеча и груди. Кстати, имя Казутора означает один Казу и тигр Тора. Став взрослым, он отрасел волосы, и вначале, когда его показали в настоящем времени, можно было подумать, что это Баджи. Да что ж там, он работает в магазине, как и Чифую, исполняя мечту Баджи. Казатор – компетентный боец. Он был способен легко забить Хансона, отзирателя кровавого Хэллоуина, который был печально известным рисунком, всего-то за два удара. Рано еще кулаками. Слабак! В бою не обуздан и невероятно жесток. Его желание убивать, а не драться. Он приманил Майки на заброшенную свалку машин, где Майки не мог использовать жесткие пинки. Кацзора был готов убивать, используя арматуру. Интересные факты согласно официальной книге персонажей. Его особый навык – сдирать ногти человеку. Его мечта – убить Майки. А также, человек, которого он уважает или восхищается – это тоже Майки. Теперь по опросам. Кажется, Билайна недолюбливают. Из опроса, кого вы хотите видеть своим возлюбленным, Казутора занял второе место в топ-3 худших. За кого вы хотите выйти замуж, Казутора занял первое место в топ-3 худших. Кто может стать богатым, Казутора занял третье место в топ-3 худших. Кого вы хотите видеть в качестве подчиненного, Казутора занял второе место в тройке худших. У меня Билайн, а телефон Банан. Пока.